Все, все нормально, а вот так. Делайте Ше... сама шея нормально. Я отвечаю, я отвечаю, я просто я, я не знаю, как это получилось. Я У меня просто шок. Я не понимаю почему. У меня именно вот, вот такая реакция. А за рулем кто был? Я сам за рулем был? Да. Ну, Куда-то там врезался. Понятно. Короче, просто мы ехали, я типа, ну вот заворачиваю, все четко. Я отвлекся, что тогда то Приви, да, отвлекся. Нет, этот, э, я на право должен был повернуть, и что-то не поворачиваю, еще мокро, и, короче, вместо того, чтобы нажать тормоз, начинаю волноваться, и вот. просто путаю, и вместо того, чтобы вот так сделать, и на тормоз, продолжаю жать газ. Ну, короче, жить будет, могу сказать, но надо посмотреть, МРТ, и все такое сделать надо обязательно, чтобы не нужно, не нужно. А вообще где еще только головами. голова. Голова тут. А как вы строили? Вот здесь вот это. Милан, прости меня, пожалуйста. А вот что, вы снимаете сейчас или нет? А, нет, просто, просто у нас нельзя снимать. Ну, не красно. Протест, может, вот. На самом деле можно и просто отставить оптики Думаешь, вот, сейчас Самое главное, что сейчас все будет для съемок. это сотрясение. Можно просто подпадать. Тошнить вообще так. Ну, дело в том, что а, полных лицков не совершеннолетнее было. Нет, 14 лет. Надо несовершеннолетние еще. ГАИ вызывать. Так, вот смотрите, э, вот, если взять объективно, то сейчас надо. Э, я так понимаю, вы молодой человек, правильно? Ну, ну, ну да, если вы Правильно? Да. Вы можете вызвать такси, да. есть куда привезти. Сейчас не надо ни трампнуть, ничего. Просто домой и дома в покое. Да, если да, есть, дома, Сейчас прям если... вызовем. Да, просто вызовите такси, просто спокойно едьте. Потому что в ну, больнице я сейчас подумал, по поводу МРТ и так далее. Это родителей нужно будет дергать. Если сейчас по Милан, ты скажи состояние... честно. Ты не, скажи не, не, честно. мне даже не надо честно-нечестно. Я сам объективно вижу, без всяких честно-нечестно, я объективно вижу, что можно сейчас э, поехать домой на такси. На такси домой. Если дома э, будет работа тошнота, то есть при этих симптомах вызываете прям на дом в скорую помощь. Понятно? Вот. А сейчас самое главное ну, покой. Покой и отлежаться по Все? Да. Хорошо? Сознание, а сознание не теряла же? Нет. Ну, Острая боль какая-то сейчас есть. Нет, ну голова, В песках. Как-то как вот таких вот, ну, конкретно, там что, пилит. Да. Пала сегодня хорошо? Да. Все, алкоголь не употребляли, наркотики не употребляли или по чуть-чуть не а, головой об че удалилась вот а, а, а панель а панель передняя, передняя панель сломалась видно сломалась. нет она была в шлеме не еще только... какой вот. момент никто не поехал без шлема мы одни поехали со шлемами типа никто не поехал в шлемах если бы мы бы поехали без шлема было бы жестко типа мы просто одели ты такая да да да гол Скажите, госпитализироваться будете? Нет. Ну, значит, надо отказ от госпитализации написать просто все. Поликлинику, ну тоже через дом, поликлинику, вызываешь врача и так далее. Если вот даже кратковременная потеря сознания. То есть это сотряс 100%. Теперь, если рвота, ну вот прям тошнота, рвота, прям полоская, это тоже признак а, ушиба или сотрясения. Большой огромный минус, что она несовершеннолетняя, и это уже очень Это сложно. прям вообще плохо. Понятно? Коллеги, машина. Че скорую, значит, ну... Сделают делают МРТ и все Как маму зовут? Кристина. Как папу зовут? Олег. Сколько вам лет? 14. Когнитивные, а, эти все остались. Здесь все нормально. Улыбаются, юмора есть. Все, радиатору пизда, генератору пизда, блядь. Да похеру на нее, похеру на эту тачку, вообще на Да, вообще похеру Нет, если просто перевернуть, мы как бы в последний путь ее можем отправить. Да не надо. Не, ну если мы ее прям... Не а, надо, вообще пофигу на нет. Э, э, все ж починим, если что. Ну да, да. Но это потом попозже. Иди сейчас. Попозже, сейчас вот главное Милану починить. Милана, прям сильно стукнулась. Устукнулось поначалу да. Вот а, если да. руль влево. И ты. И понял, ты не там. Успел же, вырулить. Там не то, что не успел я вырулить. Что-то на вас смотрю, отвлекается. Это тут вода льется. И ты вот так вот. а-а-а, сейчас вырулю, оп, оп, и я уже вижу, что я не выруливаю. И вместо того.. Чтобы нажать на тормоз, у меня идет паника. Я такой, о -о -о -о, и дальше газ. И даже уже врезался, и до сих пор нажимаю газ. О, ладно, вот. Потом, когда вы взяли, у штаны не мокрые. Я уже сказал, что не Идем, пожалуйста, зайдем. Мы зайдем, холодно. Когда вызывал, слышишь? Такси. Поехали домой сейчас.